Вернись, Что? Крушение. Мы терпим крушение. Кораблик, мы Плевать, я ухожу. У нас совсем нет времени. Это конец. Балка не существует. Чарли, у нас Чарли, мало времени. Нам нужно попасть на Луну. В открытом космосе. Я не знаю, зачем кричать. Луну зачем вам туда? <соценно> Что на Луне? страшная многоножка. Чего? Она использует мерзкую слизистую силу многоножки, чтобы уничтожить печару разного ветра. Мне плевать, я не знаю, зачем вы вообще спрашиваете. Очевидно, что у меня нет выбора. Давайте просто сэкономим время и отправимся на долбанную луну. Боже мой, это будет здорово. Эй, что? Я не понимаю, как вы это делаете. Это вообще надолго. А, Чарли, на твоем лице огромный старый жук. Что? Где? Это многоножка? О, Боже мой, Чарли, сними его. Я ничего не чувствую. А, это отвратительно. Полиция, полиция. Это полиция. Вы окружены, мистер жук. Ага. там его. Эй. Он сопротивляется аресту. Стойте, никакого жука нет. оружие. О, Боже. У него еще есть оружие. Мы на месте. Да. Ты готов, Чарли? Я верю в тебя. Готов к чему? Взоры! О, О, да, да понеслось. You'll never find someone charming as I am I'm the swankiest bug out in space I'm a star, I'm a god, I'm a thing to behold There is none as resplendent as I With my sleek little legs and my 300 eggs On my majesty none can deny Because I am a millipede, I am mysterious When I vanish I never leave a trace You will not find a bug with such illusions I'm a creature of fathomless grace Millipede means the Lord. millipede means Couture millipede means Grandshire millipede means Saviour millipede means Mature millipede means So cure millipede means The cure for all the breeds I am a millipede champion. No one else in the universe keeps pace. You'll never find someone quite so enchanting. While I'm here, there's just no second place. I'm an idol, a king. I'm an object of all. There is none quite so gleaming as I. I've got glamour to spare. You are right when you stare. I'm the who, what, when, where, and the why. Join me! I am I the millipede. I am astounding. Ты сделал это, Чарли! Ты победил Многоножку! Она просто взорвалась, как и все, кто мне пел! О, нет, я не хочу это делать, я больше не могу, вы двое, вы двое просто ужасны Но, Чарли, послушай, это самое важное, что нам нужно было от тебя Если ты войдешь в пещеру, мы больше никогда тебя не побеспокоим Никогда? Обещаем, что это будет в последний раз, когда ты нас увидишь Хорошо, хорошо, я войду Чарли, ты в машине снов Машина снов Итак, мы, мы внутри, что мне делать? А что это такое? Нам было немного скучно. Нам было скучно из-за луны. И мы решили её взорвать. Что? Х Хорошо. А как Но мы вернемся это... на Землю? Прощай, И чтобы ты знал, от тебя всегда плохо пахло! Больше не выйдемся. А, Ра Парни, на этот раз вы зашли немного далеко. Парни? Парни! Парни, Чарли, у нас мало времени. О, морская звезда, они пытаются убить меня. Это объяснено, сненуло сначала, вы меня. О, я звезда, загадай желание вернуться домой. Хорошо, но что будет с тобой? Я Желаю. Я желаю вернуться домой. О, боже мой. Прощай, Чарли. Хорошо, кто следующий? Мау? Привет? Ну, я вышла. А ну того стоило. Если ты не хочешь пропустить следующую серию, то подпишись на канал и поставь колокольчик.